Послание к Римлянам, 4 глава, 13 стих. Давайте прочтем 13 стих вместе. Готовы? Читаем. «Ибо незаконом даровано Аврааму, или семени его, обетование быть наследником мира, но праведностью веры». На прошлой неделе мы предложили вашему вниманию мысль о том, что, согласно посланию Галатам, 3 главе, 29 стиху, «Если живы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Если вы рождены свыше, если вы народ Божий, то вы наследники Христа, сонаследники с Иисусом Христом, и вы семя Авраамова. Сколько здесь в это утро рожденных свыше людей? Хорошо, воскликните, я наследник. Хорошо, и так Писание особым образом характеризует нас. Все мы рождены свыше, семя Авраамова. Если живы Христовы, то вы семя Авраамова. Если вы рождены свыше, то вы семя Авраамова. И заметьте, здесь говорится «ибо обетование». Что это за обетование? Быть наследником мира. Это обетование дано Аврааму или семени его незаконам. Что это за обетование? Обетование, что вы будете наследниками мира. Что у вас есть право унаследовать мир. В одном из переводов это звучит как «весь мир». И как я сказал на прошлой неделе, некоторые из нас не унаследовали даже свою квартиру. А здесь, в Слове Божьем, у нас есть обетование, которое утверждает, что вы полноправные наследники всего мира. Это, братья и сестры, весома. Это потрясающе. Библия говорит, «Господняя земля, и что наполняет ее». Бог говорит, «Серебро мое». Он говорит, «Мое». Так что у нас, как у наследников всего мира, должно быть ожидание, не у неспасенных, нечестивых людей, а рожденных свыше, спасенных. Обетование о том, чтобы быть наследниками мира, было дано Аврааму и семье его, а семя Авраамова – это мы. Однако же одно дело иметь обетование, а другое – иметь проявление этого обетования, потому что Библия наполнена обетованиями. В ней есть обетование об исцелении, обетование об освобождении, обетование о долголетии, обетование о жизни преуспевания, обетование о жизни с избытком. Но вопрос для нас, христиан, вот в чем. Бог дал обещание и исполнил свою часть, но какова моя часть? Что я должен сделать для того, чтобы увидеть проявление обетования в моей жизни, в этой реальности? Не то, чтобы физический мир был единственной реальностью, но как мне сделать так, чтобы обетования проявились таким образом? Что я мог сказать? Оно существует в физическом мире? Как мне, знаете, перейти от обетования о том, что я наследник мира, конкретному наследованию мира и всему, что из этого вытекает? И это большая задача. Это вызов для вас выйти из позиции посредственности. Вы уже не можете оставаться посредственной личностью не можете просто работать и иметь свой небольшой участок земли. Бог призывает вас, как наследника обетования, сделать все необходимое, чтобы получить его. Братья и сестры, если бы вы, присутствующие здесь, смогли понять эту истину, вы бы получили все Соединенные Штаты, если бы знали, как это сделать. Откройте послание к римлянам, 10 главу. Нам надо узнать, что нам необходимо делать. Ваше наследие приходит к вам через праведность которая от веры». Не это ли сказано в Писании? В Библии сказано, что обетование, данное Богом Аврааму и семени его, придет не через закон, но оно проявится и придет через праведность, которая от веры. Писание говорит, что мы должны делать для того, чтобы это обещание проявилось в нашей жизни. Библия говорит, что нам необходимо делать. Тут сказано, что исполнение обетования придет через праведность, которая от веры. Что я унаследую то, что обещал Бог через праведность, которая от веры. Поэтому я думаю, что следующая задача – узнать, что это. Послание к римлянам, 10 глава.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 То есть слово веры, которое проповедуем. Обратите внимание, с чего он начинает. Он начинает определять праведность, которая от веры, говоря нам, что здесь не утверждается. Мы знаем, что праведность говорит, поэтому будем задействовать наши уста. Знаете, для получения обетования через праведность, которая от веры, потребуются ваши уста и ваше исповедание, потому что, как здесь сказано, праведность говорит, но он утверждает. Вот что она не говорит. Она не говорит, что во время нужды кому-то надо сойти в бездну и возвести Иисуса, чтобы Он пришел сюда и помог Мне в Моей нужде, или что кому-то надо взойти на небеса и низвести Иисуса, чтобы Он помог Мне в Моей нужде. В Писании сказано, что праведность от веры не говорит этого. В Писании сказано, что праведность от веры говорит вот что. Она говорит Слово Божье. Восьмой стих. Что сказано в Писании? «Близко к Тебе Слово в устах Твоих и в сердце Твоем». То есть, Слово веры, которое проповедуем. Итак, праведность, которая от веры, говорит Слово Божье. Она не говорит привести Иисуса, чтобы Он все сделал. Она говорит Слово Божье. Мы озвучиваем Слово Божье своими устами. Вот что делает праведность, которая от веры. Мы озвучиваем Слово Божье, произнося своими устами. Вот что делает праведность от веры. Скажу еще раз. Мы озвучиваем Слово Божье своими устами. Вот это и делает праведность от веры. И Бог говорит, что вы не унаследуете это обетование через закон, через все эти правила и установления, но через праведность, которая от веры и которая придает голос Слову Божьему. Давайте соединим все вместе. Как мы сможем унаследовать обетование от Бога, вложив Слово Божье в свои уста и провозглашая его? Верно? Хорошо. Правильно? О, Господь Иисус, я учил вас всему этому, а вы смотрите на меня с таким видом. Мы понятия не имеем, о чем вы говорите, преподобный. Откройте 106-й Псалом. Так а в чем проблема? Чтобы пойти к Иисусу и попросить Его прийти и коснуться нас? Ну, знаете, «О, Господь, я болен, прикоснись ко мне». «О, Боже, кто-нибудь, пойдите, найдите Иисуса, пусть он придет в больницу и коснется этого человека». Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Иисус сидит по правую руку Бога Отца, пока все враги не будут положены в подножие ног Его. Почему? Почему? 106-й Псалом, 20 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем послал слово свое и исцелил их и избавил их от могилы их. 20 стих в расширенном переводе. Он посылает свое слово и исцеляет их и спасает их от могилы и гибели. Вот что говорит Иисус. Я дал вам свое слово. Я не буду делать этого, но мое слово сделает все, о чем вы попросите, чтобы я пришел и сделал это для вас. Я послал свое слово и оно все сделает. Все, что может сделать, и все, что сделал Иисус, может сделать и сделала Его Слово. Все, что может сделать Иисус, может сделать и Его Слово. Когда Иисус был на земле, Он делал так, что больные люди выздоравливали. Он сказал, «Я послал Мое Слово. Мое Слово может сделать то, что могу сделать я». Так что праведность, которая от веры, никогда не говорит о том, чтобы Иисус пришел и сделал что-то для них. Праведность, которая от веры, будет говорить слово веры. Верующие будут говорить слово Божье, потому что знает все, о чем люди просят сделать Иисуса. Может сделать Его слово. Аминь. Давайте снова прочтем первую главу Евангелия от Иоанна. Я жажду увидеть, как это будет работать в вашей жизни. Я жажду увидеть, как вы радуетесь тому, что это работает в вашей жизни. Я не хочу видеть вашу религиозность, когда вы приходите в церковь ради того, чтобы прийти в церковь. И знаете, вы с почтением слушаете слово, но оно не работает в вашей жизни. И вы не ждете, что в вашей жизни что-то случится или изменится. Я бы не смог это сделать, если бы слово не делало того, что как я сказал. «Оно сделает, но слово Божье работает».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 Иисус был известен как Слово еще до того, как облегся в тело, после чего мы знаем Его как Иисуса. Но Иисус, о Котором мы говорим как об Мессии, Он есть Слово. Он Слово Божье. Он был Словом до того, как пришел на землю, и когда Бог облег это Слово в плоть. Ему было дано имя Иисус, но Слово и Иисус, братья и сестры, одно. В этом суть Троицы. Отец, Сын, Дух Святой. Бог действует как Отец. Бог действует как Сын, Бог действует как Дух Святой. Три в одном. Понимаете? Три разные функции, один Бог, не три разных Бога. Есть только один Бог. Бог, действующий как Отец, Бог, действующий как Сын, Бог, действующий как Дух Святой. Вам не надо впадать в заблуждение по поводу этого. Бог один. У Него три разные функции, и есть Слово Божье. Аллилуйя. Действующее, как Иисус. Слово Божье, которое есть Бог. Это один Бог, братья и сестры. Хорошо, посмотрите 14 стих. «И Слово стало чем? Плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его». «Славу, как единородного от Отца». И вот что говорит Иисус. «Я сижу в моем физическом теле, из плоти и костей на небесном престоле, но вам не надо вести себя так, как будто меня на земле нет, потому что мое Слово там, на земле. Вначале мое Слово было там, а затем я, Слово, облекся в плоть. Вы называли меня Иисусом, потом я ушел, но не оставил вас сиротами. Я оставил вам Духа Святого, я оставил вам Слово, ту самую творческую силу, которая была создана, все существующее. Я оставил вам то, что отец использовал в самом начале. Я оставил вам то, что было использовано для сотворения мира. Я оставил вам то, что было использовано для создания человека. Я оставил вам то, что было использовано для сотворения тверди. Я оставил вам ресурс и источник всякой творческой способности. Это источник всего творения. Это способность прямо перед нами и есть у нас. Почему только человеку дана способность говорить Слово Божье своими устами? Не собаке? Я проповедую сейчас, а моему псу может показаться, что он получил слово от забора, на основании которого гоняться за поварихой в доме. Он думает, что он человек. Но он не может говорить, только лаять. Я могу говорить. Вы тоже можете. Если вы не будете говорить Слово Божье и уменьшать его значение и важность, вы никогда не увидите силу, которой вы владеете. Вот что я стараюсь донести до вас. Послушайте, усвойте эту истину. Я хочу начать вот с какого утверждения. Обдумайте его. Большинство христиан, терпящих поражение. Вы знаете таких христиан? А? Вы когда-нибудь терпели поражение в какой-то области своей жизни? Поднимите руки, опустите. Большинство христиан, терпящих поражение в жизни, терпят его, потому что верят в неправильные вещи и исповедуют их. Задумайтесь об этом. Большинство христиан, терпящих поражения в жизни, терпят его, потому что верят в неправильные вещи и исповедуют их. Чтобы исправить эту ситуацию, мне необходимо начать правильно верить» а затем правильно исповедовать. Если вы не будете осторожны, то приуменьшите силу исповедания до такой степени, что скажете, «А, я знаю, не так все просто, наверное, тут должно быть что-то еще». А я говорю вам, большинство рожденных свыше христиан терпят поражение, потому что не верят и не исповедуют правильно. Они верят в неправильные вещи и исповедуют их. Это работа врага, которую он делает через телевидение, через музыку, через кино, с тем, чтобы заставить вас верить в неправильные вещи и исповедовать их. Вы можете быть политкорректны, но духовно некорректны. И вам надо сделать выбор между политической корректностью и корректностью духовной. Вам незачем вовлекаться. Служитель Кен говорил об этом на прошлой неделе. «Вам незачем вовлекаться в ситуационную этику, которая утверждает, что когда надо ругаться, ругайтесь». Из-за этого в вашу жизнь придет осуждение, потому что в ситуационной этике то, что вы должны делать, определяет ситуация, а не ваша христианская жизнь, и ваша посвященность Слову Божьему. Таким образом, терпящие поражения христиане а со всеми нами было такое. Они говорили слова врага, и эти слова держали их в рабстве. Они говорили слова врага, и эти слова держали их в рабстве. Какие слова вы говорили? Возможно, вы даже и не осознавали, что говорили слова врага. Но ничего не происходит без причины. Если вы в рабстве, то вам необходимо проанализировать, во что вы верите и что вы говорите. Вы неправильно верили, говорили неправильные слова и ничего не делали, чтобы это изменить. Поэтому вы и остаетесь в рабстве. Прочтем из шестой главы книги Притч. Вот что говорит Слово. Вы верите в Слово Божье, верно? Аминь. Вот что говорит Слово. Книга Притч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 Как это можно сказать иначе? «Попал в ловушку» или даже «в рабство». «Ты опутал себя словами уст твоих». «Пойман словами уст твоих». В расширенном переводе говорится «Ты опутан словами губ твоих». «Ты пойман речью языка твоего». Итак, если человек в ловушке, если он в рабстве, если человек увяз в рабстве, пребывает в нем. Писание только что объяснило причину всего этого. Библия говорит, что то, что вы сказали, слова, которые вы произнесли, послужили причиной тому, что вы находитесь в ловушке, тому, что вы в рабстве, вы в заключении. Ясно? У вас до сих пор нет работы. Во что вы верите и что вы говорили? Вы всегда жили так, чтобы только хватило на жизнь. Во что вы верите, и что вы говорили? Я сказал, что причина в вере, потому что бывает так, что люди верят в неправильные вещи, и они обмануты. Дела не будут идти лучше, пока вы не разоблачите обман, и тогда, когда вы будете правильно верить, вы будете правильно и говорить. То, что вы произносите и говорите, основано на том, во что вы верите, а это основано на вашем мышлении. Если ваше мышление в согласии с неправильной идеей, тогда и ваша вера будет в согласии с неправильной идеей, и из-за этого вы оказались там, где вы сейчас находитесь. Если вы хотите это исправить, то вам надо следить за тем, чтобы ваше мышление было в согласии со Словом Божьим чтобы ваша вера была в согласии со Словом Божьим. Тогда и ваша речь будет в согласии со Словом Божьим, и вы освободитесь от рабства. Но если вы будете продолжать держать Слово Божье где-то на задворках своей жизни, тогда вы будете позволять своему разуму быть открытым для врага и позволите мирскому, гуманистическому мировоззрению формировать ваше мышление. И теперь вы мыслите определенным образом. Но вы не знаете, правильный ли это образ мышления или неправильный. Потому что стандарт Слова Божьего не стандарт вашей жизни. Вы думаете так, «Я мыслю интеллектуально, я мыслю согласно полученному мной образованию». Но что, если ваше мышление противоречит Слову Божьему? Видите, в этом проблема. Если ваше мышление противоречит Слову Божьему, помните, слова определяют то, что вы думаете. Таким образом, ваше мышление основано на словах, которые вы слышите, и на образах, которым вы открываете себя. Итак, чему вы открываете себя? Что вы слышите? Слова определяют то, как вы мыслите. Мышление определяет то, что вы чувствуете. А ваши чувства определяют решения, которые вы принимаете. Но также очень важно, чтобы вы понимали. Правильные слова произведут правильное мышление. Правильное мышление произведет правильную веру, а правильная вера произведет правильное исповедание. Что правильное для нас, христиан? Что является нашим стандартом? Слово Божье — вот что правильно для нас. Когда Слово Божье — часть вашей жизни, тогда Слово Божье произведет мышление согласно Слову Божьему. Мышление согласно Слову Божьему произведет веру согласно Слову Божьему, а вера согласно Слову Божьему произведет что? Исповедание согласно Слову Божьему. Послушайте, Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Вы не можете говорить, вот в чем фокус. Вы приходите сюда и говорите Слово Божье, но если я пообщаюсь с вами побольше, я смогу узнать, во что вы на самом деле верите. Потому что церковные люди поднаторели в фальше. Мы знаем, как быть церковными. Мы знаем, где быть церковными, и знаем, с кем надо быть церковными. Когда вы поживете с человеком, вы сможете узнать его потому что притворяться 24 часа в сутки невозможно. Рано или поздно вы скажете то, что находится внутри вас на самом деле. Муж и жена могут злиться на что-то, но все время говорят друг другу, «Я люблю тебя, я простила тебя, но в момент ссоры то, что внутри, выходит наружу». Но стоит возникнуть ссоре, как всплывают события 1962 года. Я-то думал, что все это уже забыто. Забыто, но не до конца. Всем понятно, о чем я говорю? Вот поэтому я и говорю, что христианином надо быть 24 часа в сутки. Нельзя быть христианином только часть времени. В воскресенье я спасенный, а в остальные дни недели я такой, какой есть. Потому что вот что происходит вне церкви, когда вы там и сям, по разным темным местам. То, что вы говорите, когда вы не в церкви, то, что вы думаете, когда вы не здесь, может быть причиной вашей несвободы, вашего рабства в жизни. Понятно? Слово Божие говорит вам, почему этот капкан существует в вашей жизни. Почему в вашей жизни рабство? Почему вы все еще тайком смотрите порно? Почему вы все еще тайком покуриваете травку? А ведь вы сказали своей семье, что прекратили все это. Почему вы тайком делаете это? Почему делаете непотребные вещи там и сям, по разным темным местам? У вас тайные грехи, те самые, которые вы можете скрыть от других, как вам кажется. Ведь, в конце концов, то, что вы делаете тайно, выйдет на свет. А это просто значит, что вода поднимется, и не успеете оглянуться, как плотину прорвет. Вы сидите дома, ведете любовный разговор с женой, рассказываете ей, как сильно вы ее любите, и ее зовут Джанис. И вы говорите, «О, Джанис, я люблю тебя! Джанис, я люблю тебя! О, Кармен, Кармен!» Кто-кто? Кто-то? Она обратила внимание, «О, нет, нет, я просто играю. Кто такая Кармен?» Все прекращается. «Нет, нет, убери от меня свои руки. Нам надо поговорить, потому что тут что-то всплыло. Нам надо выяснить, кто такая Кармен». Вы идете и берете счет за телефон. Мне надо найти, кто такая Кармен. Вы думаете, что многое можете держать во тьме, но в конце концов эта тьма приведет вас к осуждению. И вот еще что, тот, кто скрывает свой грех, скрывающий свой грех, не будет успешен, так? Писание говорит, все, что делается во тьме, выйдет на свет. В старой версии, твой грех настигнет тебя. Мне нравится это место Писания. Возьмите и начните судить себя, разберитесь с грехом, пока он не настиг вас. Разберитесь с ним сейчас, пока он тайный, чтобы он остался тайным. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Не о вас ли он говорит?» А ваша жена говорит вам. Лучше бы он говорил не о тебе. Я говорю это тебе, игрок. Лучше бы он говорил не о тебе. Слова. Слова. Послушайте, я хочу сделать три утверждения. И хочу, чтобы вы поразмышляли над ним. Номер один. Слова, наполненные верой, приведут вас к победе. Номер два. Слова, наполненные страхом, приведут вас к поражению. Слова, наполненные верой, приведут вас к победе. Слова, наполненные страхом, приведут вас к поражению. Номер три. Слова. Самая мощная сила во Вселенной. Слова. Самая мощная сила во Вселенной. Слова, наполненные верой, приведут вас к победе. Слова, наполненные страхом, приведут вас к поражению. Слова. Самая мощная сила во Вселенной. Понятно? Давайте я поделюсь с вами тремя местами Писания. Это принципы, которые, я думаю, мы должны усвоить. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. Иисус сказал здесь, «Правильные слова, правильная вера, правильное исповедание». Неправильные слова, неправильная вера, неправильное исповедание. Мирские слова, мирская вера, мирское исповедание. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. Если вы скажите «Аминь». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Это мощное утверждение. Иисус сказал, «Ты говоришь». Иисус сказал. «Ты говоришь мне, можешь ли ты сделать что-нибудь?» «Ну так все возможно тому, кто верит». Вы веруете правильно, и тогда все возможно. Однако правильно верить – это только часть. Потому что если я правильно верю, тогда что я буду делать? Я буду правильно говорить. Я буду правильно мыслить. Так? Правильная вера определяет правильное исповедание. Правильная вера определяет правильное исповедание, иначе говоря, мне необходимо учить этому, потому что вот так поступают верующие из традиционных церквей. Они начинают делать исповедание, но даже не верят в него. Но я показываю вам, для того, чтобы исповедание работало, необходимо предварительное условие, я должен верить в то, что говорю. Понятно. И затем, когда я стал верить в то, что я говорю, я поддерживаю это состояние. Я буду говорить то, во что я верю. Но я должен верить в то, что я говорю, и то, что я говорю, я должен верить в это. А то, во что я верю, должно быть Словом Божьим». Писание говорит, что все будет возможно, ничего не будет невозможного для вас. И если вы будете правильно верить, вы будете правильно говорить. Хорошо, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу. Здесь ученики пытались изгнать беса из мальчика, одержимого им, но не могли изгнать его. И они спросили Иисуса, почему они не могли изгнать беса. Иисус сказал им, что, что для этого необходимы пост и молитва, но затем, конкретно в этой ситуации. Он начинает объяснять, почему они не могли изгнать беса. 19 стих. И он говорит в 20 стихе, почему они не могли изгнать его. Здесь это произошло не из-за отсутствия поста и молитвы. Обратите внимание на то, что он сказал. Иисус же сказал им, «По неверию вашему, из-за вашего неверия». Я думаю, что они говорили те же слова, что слышали от Иисуса. «Сатана, выйди во имя Иисуса». Но они прежде всего не верили в осуществование бесов. Во-вторых, они не верили в то, что у них есть власть знать их. И они произносили эти слова религиозно, вероятно, на основании страха. Знаете, как это бывает? Я видел, как христиане делают такое. В их жизни был страх. Они прибегали к механике которые научились в церкви, но это не сработало. Самый лучший пример – семеро сыновей Скевы. Они видели, как Павел изгонял бесов. Они слышали, что он говорил, и поэтому решили, «Мы изгоним этого беса во имя Иисуса», которое, как мы слышали, использует Павел. Так? Но они не верили. Они были профессиональными экзорцистами, правильно? И они сказали, «Выйди во имя Иисуса», и бес стал говорить с ними. Он сказал, «Иисуса знаю». «И Павел мне известен, а вы кто?»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 Именно такое сделает с вами религия, если вы на самом деле не верите в своем сердце. Поэтому не позвольте тому, что я вам говорю, стать механическим, потому что именно это я и видел многие годы в том, что касается исповедания. Люди делают это механически, но не верят этому исповеданию. Итак, Иисус сказал в 20 стихе, «По неверию вашему». И затем Он сказал, «Потому что вот что должно произойти». Он сказал, «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и я говорю вам, братья и сестры, Слово Божье – это ваше горчичное зерно. Если у вас будет Слово Божье, если у вас будет Слово Божье – горчичное семя, самое маленькое из всех, и кажется, что единственное, что у вас есть – Слово Божье. И когда вы поймете, что у вас есть, это станет потенциалом для великой силы. Я имею в виду то, что вы держите в своих руках, обладает взрывной силой. Слово, как динамит, если вы знаете, что с ним делать, слава Богу. Это разрушительное оружие массового поражения для дьявола. Вот что это. Эти компоненты могут составить оружие массового поражения для царства тьмы, если вы знаете, как его использовать. Он сказал, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и...» Смотрите, скажете. Вот когда приходит время для исповедания. У вас должна быть вера, вы должны верить, и затем вы должны говорить, и скажете Горесии, «Перейди отсюда туда, и что произойдет?» И она перейдет, и «Что?» Ничего не будет невозможного для вас. Братья и сестры, мы встречаемся с этим уже во второй раз. Мы все время спрашиваем, возможно ли такое? И при этом у нас есть Слово Божье, которое мы можем вложить в свои уста, произнести своим языком, высвободить его и поверить в то, что мы делаем. И тогда не будет ничего невозможного. Вы, наверное, можете вспомнить немало проблем в своей жизни, которые, как кажется, невозможно решить. А я пытаюсь вывести вас из посредственного мышления туда, где нет ничего невозможного. Но для этого потребуется очень, очень серьезное исследование того, кем вы являетесь, где вы находитесь традиционно, верите ли вы в правильные вещи, верите ли, в каждом случае дело в вашей вере, и вспомните, что такое вера. Когда вы во что-то верите, вы принимаете это как владение, как собственность, вы держитесь за это, какие бы ни пришли испытания, и однажды вы обнаружите, что беременны этим и готовы дать ему рождение. Нельзя просто говорить «ну, верю» и иметь только умственное знание. Вы говорите в своем уме «я верю, я верю, я верю». Но где свидетельство того, что человек верит на самом деле? Свидетельство в том, что вы владеете этим как собственностью. Это ваше. Ранами Иисуса я исцелен. Вы владеете этим. Я исцелен. И затем вы даете свидетельство тому, что вы владеете через то, что исходит из ваших уст. Когда вы чем-то владеете в своем сердце, а затем открываете уста и говорите, «Мы знаем, что это ваше», вы остаетесь неизменным. Иисус сказал, «И ничего не будет невозможного для вас». Кто из вас хочет жить в сфере, где для вас не будет ничего невозможного? Давайте обращусь к вопросу, о котором мы никогда еще не говорили, когда обсуждали тему веры и исповедания. «Эгоизм должен умереть». Дары Божьи и Божья вера были даны нам не для того, чтобы мы были эгоистичными с Ними. Библия говорит о вере. Она говорит о великой вере. Она говорит о наисвятейшей вере. То есть, она делает различия между разными уровнями веры. Мы знаем, что вера – это практическое выражение слова Божьего. Она практическое выражение нашей уверенности в Слове Божьем. Вот что такое вера – практическое выражение нашей уверенности в Слове Божьем. «Великая вера» — это практическое выражение нашей уверенности в Слове Божьем ради других. «Великая вера» — это когда я использую свою уверенность в Слове Божьем ради других людей. «Великая вера» — это когда я верю ради моих детей, когда я верю ради своей общины, когда я верю ради моих сотрудников. «Великая вера» — это когда вы говорите мне, что происходит в вашей жизни, и я хочу использовать свою веру для того, чтобы помочь вам решить вашу проблему. Сила великой веры в том, что она сначала исходит от вас, а потом становится ходатайством, которое направлено на другого человека. Одно дело, когда вы знаете, как молиться. Все время молиться только за себя, и в такой ситуации в основном и находится тело Христово. Верующие пользуются молитвой только для себя, но другое дело понимать силу ходатайства, которое подобно бумерангу. Вы начинаете молиться для других, а потом результат возвращается к вам. Вы думаете, что теряете, когда используете свою веру ради других. Но на самом деле, самый быстрый способ получить результат для себя – это получить его для других. Приобретение этих знаний не должно быть только для того, чтобы вы стали успешными в жизни. Эгоизм – это проблема. Вот в чем суть любви Божьей. Любовь Божья направлена на других, а эгоизм направляет ваше внимание на себя. Знаете, что происходит, когда вы эгоистичны и всегда думаете только о себе? Тогда то плохое, что делают вам люди, беспокоит вас больше, потому что вы эгоистичны. Но чем больше вы избавляетесь от эгоизма, тем меньше вас беспокоит то, что вам говорят и делают люди, потому что вы не сосредоточены на себе. Когда вы эгоистичны, вас тревожат ваши обиды, вас заботит ваша репутация, а вы беспокоитесь обо всем этом, когда живете в эгоизме. Но если вы не эгоистичны, и если вы прилежно работаете над тем, чтобы обращать все, чему вы научились, на благо других, тогда дьяволу становится очень трудно задеть вас, человека, который не живет в эгоизме. Ведь сатана сам эгоист, имеет силу только над эгоистичными людьми. Но когда вы избавляетесь от эгоизма, от психологии «все для меня», тогда вы живете как самый могущественный человек на земле. А, Иисус! Послушайте, послушайте, я знаю, что вы слушаете. Сейчас речь не о вас, я просто говорю, что мы думаем, что здание церкви – это единственное место, где проявляется сила Божья. А я говорю вам, что сила Божья будет действовать через каждого из вас, если вы научитесь ее применять в своих общинах, в своих семьях, тогда, когда вы не в церкви, я говорю вам, что вы будете молиться за людей на улицах, и видеть быстрое исцеление, я говорю вам, что вы будете пророчествовать. Бог будет давать вам пророческое слово для людей, которых вы даже не знаете. И если вы будете достаточно смелы, чтобы сказать его им, это слово изменит их жизнь. Почему мы приходим и сидим на этих местах, как будто собираясь посмотреть шоу? Библия говорит, Иисус говорит, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Но великое поручение в том, что Иисус послал вас проповедовать Евангелие, возлагать руки на больных, изгонять бесов. Вы повернитесь к своему соседу и скажите, «Вы будете изгонять бесов». Для того, чтобы увидеть, как изгоняют бесов, не обязательно приходить на служение великого человека Божьего. Вы сами должны изгонять их. Вы должны возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Но почему это не происходит? Потому что вы не верите. Вы верите в то, что я смогу, но не верите в то, что сможете сами. И пока вы не достигнете состояния веры в то, что и вы можете, получается, что вы представляете Бога обманщиком. Ведь он сказал, что вы можете, вы можете. Не стоит пытаться изгонять бесов с таким настроением, когда вы думаете, ну да, надо изгнать беса, но он может и не выйти из-за того, что я сделал вчера. «О, Иисус, не знаю, подействует ли твоя кровь? Лучше вам знать силу крови Иисуса. Ее сила такова, что когда вы призываете кровь Иисуса на определенные ситуации, они заканчиваются. Когда вы призываете кровь Иисуса на ситуации, они не переходят вместе с вами в следующий день. Когда вы призываете кровь Иисуса на определенные ситуации, они переходят в прошлое. Они не влияют на ваше настоящее, не влияют на ваше будущее. Они покрыты кровью Иисуса, так что со всей смелостью изгоняйте бесов. Бес может припомнить вам ваше прошлое, но вы скажете ему, «Кровь Иисуса решила эту проблему!» «Я изгоняю тебя не своей властью, я изгоняю тебя не своей силой, я изгоняю тебя властью имени Иисуса». Я силен Господом и могуществом силы Его. Вы пытаетесь поставить в центре себя, но суть не в вас. Потому что, знаете что? Когда вы ставите в центре себя, вы снова поступаете так, как поступал сатана. Вы стали делать чудеса, и что? Думаете, что они происходят благодаря вам? И что происходит? Вы раздуваетесь от гордости. О, да! Вы организуете собственное служение, чтобы служить не Господу, а себе. Да придите, посмотрите, как я действую в благодати Господа. Вы неправильно используете помазание, и долго у вас оно не задержится, потому что дары и призвания от Бога действуют так, как угодно Богу, а не так, как угодно вам. То есть я не могу вывешивать рекламы. Приходите и посмотрите, как я изгоняю бесов. Приходите, я буду исцелять больных. Нет, ничего из этого я сделать не смогу, пока Господь не даст мне эту способность по своей воле. Единственное, что я могу пообещать вам, приходите, и вы услышите Слово Божье. Теперь послушайте. В Библии сказано, что проповедь Слова будут сопровождать чудеса и знамения. Но когда вы смешиваете Слово Божье с компромиссами, с политкорректностью, с мирским, тогда такое Слово уже не является чистым, оно было разбавлено. И никаких чудес и знамений не будет. Но если вы будете проповедовать Слово, мне не нужно, чтобы это происходило только здесь. Это хорошее свидетельство, но я хочу увидеть и слышать, что происходит, когда вы приходите домой. В Библии не сказано, что вы всегда будете видеть чудеса и знамения сразу же после проповеди Слова. Некоторые чудеса и знания произойдут сразу после проповеди Слова. Некоторые по пути домой, некоторые произойдут, когда вы придете домой, некоторые произойдут на следующей неделе, некоторые в следующем месяце. Я больше заинтересован в эффективной проповеди Слова Божьего, чтобы всякий раз, когда вам надо будет применить его, вы смогли это сделать. И меня будет сопутствовать пониманию Слова, которое у вас есть. Но когда вы превращаете это в шоу, с нашим ожиданием все в порядке. Он проповедовал слово. Но я не видел, чтобы кто-то исцелился. Я едва ли когда вижу, чтобы кто-то исцелился. На моих собраниях. Если только не попрошу об этом Бога, но не бывает собрания, на котором бы я проповедовал, и кто-то не исцелился в духе, в эмоциях и в физическом теле. Кто-то исцеляется сегодня в своем духе, в эмоциях, в физическом теле, но это не по мне. Лучше я подожду, пока приду на небеса, и там увижу, что было сделано. Я не особенно хочу видеть, что происходит сейчас, потому что не хочу повторять то, что сделал Люцифер. Суть не во мне. Вся суть в царе царей и Господи Господь господствующих». Суть в небесах, суть в Царстве Божьем. Аллилуйя! Я всего лишь раб, избранный Иегова Иры. Вам надо понять, кто вы. Суть не в вас. Вы начинаете носить футболки с названием своего служения. Потом пишите на микроавтобусе свое имя. Прекратите все это. Будьте просто слугой, Хорошо. Не знаю, как я перешел к этому, но кому-то надо было услышать эти слова. Евангелие от Марка, 11 глава. Надо идти дальше. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. «Ибо истинно говорю вам, если кто, скажите, этот кто, я, сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему что». Что не скажет? Будет ему что-ни? Что? Не... что? Кто-то скажет, я не думаю, что Иисус говорил о буквальной горе. Но тогда у нас проблема со смоковницей, потому что Иисус сделал с ней именно это. Он проговорил к буквальной смоковнице. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько это могущественно. Слова Иисуса были направлены к буквальной физической смоковнице, и то, что Он сказал об этом буквальном дереве, случилось. И затем Он говорит ученикам, вы думаете, что это великое дело? Но я говорю вам что вы можете проговорить к этой горе и приказать ей сдвинуться. Я думаю, что Он так и сделал. Но также нормально говорить и в переносном смысле, что в вашей жизни есть такие горы, как долги, как эмоциональные проблемы. Да, вы можете говорить к этим горам, но Бог никогда, Он никогда ничего не делает, прежде не сказав. Бог есть Бог веры. Бог высвободил свою веру в словах. Пока вы тут, посмотрите 22 стих. «Имейте веру в Бога». В другом переводе говорится «имейте веру Божью». Еще в одном. «Имейте веру, как у Бога». Имеется в виду, если у вас вера Божья, у вас вера, как у Бога. В 23 стихе дается определение тому, что такое вера Божья, или вера как у Бога. Он говорит, что у вас есть. Повернитесь к своему соседу и скажите, имейте веру как у Бога. Веру Божью. И вот что такое вера Божья. Быть способным говорить своими устами, верить в своем сердце, и иметь то, что говоришь, и во что веришь. Вот что говорит Бог. Верить в сердце. Говорить и верить. Иметь веру как у Бога. Обратите внимание на то, что написано в пятой главе послания к Ефесианам. Я знаю, что то, что я сейчас скажу, может вызвать споры, но обычно истина вызывает споры. Вы ведь знаете это? К вам подходит леди внушительных размеров и спрашивает, «Я толстая?» Если вы скажете ей истину, это приведет к спору. Если бы ваша жена подошла к вам и спросила, «Милый, я немного набрала вес?» она на самом деле набрала много веса. В этом случае истина приведет к спору. Вот поэтому Библия говорит, говорите истину в любви. «О, милая, я люблю тебя всю». «И говорю тебе, что я люблю тебя очень сильно». Она сидит и не знает, как это воспринять. Такой щекотливый момент. Хорошо, посмотрим послание к Ефесянам, пятую главу, первый стих. Итак. Хорошо, прочтем еще раз. Прочтем первый стих еще раз. Итак, подражайте Богу как чада возлюбленные. Как дети подражают своему отцу? Понимаете, что я имею в виду? Теперь послушайте расширенный перевод. Итак, будьте подражателями Бога. Послушайте, копируйте его, исследуйте его примеру, так как возлюбленные дети подражают своему отцу. копируют его, исследуйте его примеру. Имейте веру Божию, копируйте Бога, подражайте ему, копируйте его, подражайте ему, чтобы подражать Богу, вы должны говорить, как Он, и действовать, как Он. Потому что вот что мы видим. Раз Бог называет несуществующее как существующее, то и мы должны называть несуществующие вещи, как существующие. Бог не стал бы говорить вам сделать то, что вы сделать не способны. О, Господь Иисус, пожалуйста, послушайте. Подражать Богу. Мы думаем, будем подражать Богу в силе. Да, да! Но Бог показывает вам суть этой силы. Верьте и говорите. Верьте и говорите. Если кто скажет Горисей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Он сказал, «Это вера, как у Бога». Подражайте Богу. Подражайте Богу, как возлюбленные дети. Подражают своему отцу. Вопрос. Вы подражаете Богу отцу или вы подражаете его врагу? Мы подражаем дьяволу больше, чем мы подражаем Богу. Ну да, это так и есть. Это так и есть. Мы подражаем дьяволу больше, чем мы подражаем Богу. Задача — подражать Богу. А что делает Бог? Он верит Своему Слову и говорит Его. Хорошо, если это так, то мы должны увидеть, что Иисус делал это. А? Потому что Иисус наш пример, верно? Хорошо. Иисус действовал по принципу веры из Марка 11:23. Он действовал по принципу веры из Марка 17:20. 20. Я имею в виду, что когда Иисус был на земле, он подражал своему отцу. На самом деле он сказал, если вы видели меня, то вы видели и моего отца. И мы думаем, что Иисус единственный, кто мог такое сказать. Вы знаете о том, что у каждого из нас, рожденных свыше, может наступить в жизни момент, когда нам надо будет сказать, если вы видели меня, то вы видели и моего отца. Но мирское мировоззрение довело вас до того, что вы в это не верите. И вы знаете, что они скажут? Представьте себе, репортер спрашивает меня, «Ну а как выглядит Бог?» И я отвечу, «Как я?» На следующий день это будет по всем новостным каналам. Крефла Доллар теперь думает, что он Бог. Ну и дела. Он думает, что он Бог. Думает, что он Бог. Я дитя Бога, и как возлюбленное дитя подражаю своему отцу. Если вы видели меня, если я действую так, как должен действовать, нет-нет-нет, тут возникает вопрос. Кто-то спросит, как выглядит дьявол? А ты посмотри вон на того человека. Есть истины, которые мир хочет, чтобы вы не приняли из-за стыда, а меня они не смогут с помощью стыда заставить не принять эту истину. Я дитя Божье. Аллилуйя. Я поступаю, как мой папа. Как это ты поступаешь, как твой папа? Я-то знаю об ошибке, которую ты сделал в прошлом году. Смотрите, именно это и делает дьявол. Он старается. Он делает то же самое, что пытался делать с Иисусом. Отговорить вас от вашего тождества. Пытается отговорить вас от вашего тождества. Стараясь убедить вас в том, что вы не тот, что говорит о вас Слово Божье. Но что бы там не увидел этот человек в прошлом году, скажите ему, что та ошибка, а мы-то кровью Иисуса, что вы уже другой человек. Иисус поступил, как его отец. Он говорил к ветру, не так ли? Он говорил к морю, верно? А? Он говорил к бесам. Он говорил к смоковнице, он говорил даже к мертвым. Почему же мы не видим, чтобы кто-то воскресал из мертвых? А никто к ним не говорит? Мы восклицаем и кричим, все и все такое. Но серьезно, когда вы последний раз говорили к мертвому человеку? Я знаю, что это вряд ли когда-то было, потому что мир научил вас. Нет смысла говорить к мертвым. Они же мертвые. Но и вы были мертвы в своих грехах и беззакониях. Кто-то проговорил к вам слово, и теперь вы живы в Боге. Обратите внимание, когда Иисус говорил, «То ветер, море, дерево, бесы и даже мертвые были послушны Его словам». Он действовал в вере. Бог есть Бог веры. Бог высвобождает свою веру в словах. Иисус подражал своему Отцу, и что же? Получал те же результаты, что и Отец. Посмотрите Евангелие от Иоанна 14.12. Что это дает нам? О, я чувствую, что сегодня отсюда выйдут могущественные люди. От Иоанна 14.12. Двенадцатый стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Истина, истина говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Хорошо, давайте я задам вам вопрос. Иисус подражал Своему Отцу. Это сработало? Мы можем подражать нашему Отцу? Это сработает, верно? Хорошо, это сработает. Это сработает, это будет работать. Принципы веры основаны на духовных законах. Братья и сестры, и духовные законы будут работать для любого. Если вы не будете применять их, а они работать не будут. И третье, вы приводите их в действие словами своих уст. Принципы веры. Первое, основаны на духовных законах. Закон — это установленный принцип, который всякий раз будет работать одинаковым образом для вовлеченных людей. Закон гравитации сработает для любого, кто приведет его в действие. Заберитесь на крышу этого здания, прыгните вниз, и тогда вы убедитесь в том, что у этого закона нет лицеприятия. Таким же образом, Слово Божье, как и закон гравитации, сработает для каждого, если вы будете вовлечены. Второе, они будут работать для любого, кто применит эти законы. Примените эти законы. Они сработают для вас. Третье. Вы приводите их в действие словами своих уст. Сейчас я поделюсь с вами очень провокационными мыслями об исповедании, и я хочу, чтобы вы услышали их. Посидите и послушайте. Начну вот с чего. Сказанные слова программируют ваш дух на успех или на поражение.